Я вас приветствую, друзья мои, на своем канале. С вами Ольга Арзуманян. И сегодня я хочу познакомить вас с такой социальной сетью, как Start Network. Старость этой соцсети будет сегодня, 30 апреля в 19.00 по Москве. Как пройти регистрацию? Открываете мою ссылку и нажимаете «Регистрируйся ко мне». Вводите свой логин, вводите свою почту пароль, подтверждаете пароль, вводите телеграм, это мой логин, проверить, закрыть, моя фотография вышла, значит вы регистрируетесь правильно, затем нажимаете «Я согласен» и нажимаете кнопочку «Регистрация». Следующий этап – это нужно заполнить свой профиль. Я войду в свой кабинет и покажу, как Правильно заполнить и Итак, первое, что мы с вами должны обратить внимание, то что это социальная сеть для развития бизнеса. Здесь будет огромное количество разных инструментов. Нажмите на сервис, посмотрите, это баннерная реклама, это авторекрутинг, прямые трансляции, постоянный онлайн, автопостинг. Это то, что связано со страничкой ВК «Искусственный интеллект и конструктор». Инструменты будут также добавляться. Но мы сейчас с вами должны первые шаги сделать. Заполнение профиля. Нажмите, пожалуйста, «Настройки». Вы видите, первое перед собой – это «Аккаунт». Нажмите на «Аккаунт», «Платежная система», «Подключение», «Безопасность», «Ваш куратор», «Публичный профиль». Вот это все вы должны пройти и заполнить по порядку. Начинаем с аккаунта. Итак, опустились чуть ниже – Обязательно напишите свою фамилию, свое имя, номер телефона. Нажмите кнопочку сохранить. Опуститесь еще чуть ниже. Если вы при регистрации Telegram вписали, он у вас здесь отобразится. Контакт, Одноклассники, Skype, YouTube, TikTok, Вайбер. Вот это все вы должны здесь запомнить. Но если у вас чего-либо нет, читайте. Ничего не заполняйте. Заполните лишь только то, что у вас есть. И обязательно все поставьте свои фотографии. Это социальная сеть для привлечения новых партнеров в ваш бизнес. Обязательно выберите файл, найдите вашу фотографию. Вы даже можете ее сделать побольше, поменьше. Все, понравилось, как стоит ваше фото, нажмите «Сохранить». И вы увидите вашу фотографию вот здесь. Следующее действие. Платежные системы. Сами впишите ваши кошельки и создадите свой финансовый пароль. И никогда никому его не давайте. Подключение. Нажимаем «Подключение». Нажимаем «Начать». Вас перекидывать на ваш контакт. Вы а, даете разрешение. Копируете большую длинную ссылку в браузерной строке, вставляете ее вот это окно и нажимаете «Сохранить». И вы увидите, что ваша страничка ВК привязалась к социальной сети. Следующее действие. Безопасность – это ваш пароль. Если вы, э, вас не устраивает ваш пароль, вы можете в любой момент его поменять. Куратор. Нажмете, посмотрите все данные вашего спонсора. Если ваш спонсор не заполнил свой профиль, позвоните ему и скажи, заполняйте профиль. Публичный профиль. Нажмите. Опуститесь также вниз. Убедительная у меня к вам просьба. Если вы развиваетесь в компании «Идеал М», пожалуйста, нажмите «Поиск». Выберите компания Ideal M, вернитесь в свой кабинет Ideal M, возьмите вашу реферальную ссылку, вставьте ее вот сюда и нажмите добавить. Напишите о себе коротко и нажмите Сохранить. Следующее действие. «Посмотреть профиль». Также нажмите, и вы увидите, как пользователи в социальной сети будут видеть именно вас. Вы же заполнили все свои контактные данные. Все кнопочки кликабельны. То есть к вам люди могут выходить на связь. Также у вас здесь будет видно то, что вы написали коротко о себе. Следующее действие. Мы все с вами развиваемся в компании «Идеал М». Нажмите «Лента». Нажмите Выберите компанию Ideal M И вы увидите здесь а, функцию а, выбрать а, рейтинг компании. Выберите Пятерочку, четверочку, как вы лично оцениваете нашу компанию. И напишите отзыв о нашей компании, которые будут видеть отзывы именно все пользователи социальной сети. Мы с вами поднимаем рейтинг нашей компании. Итак, следующее действие. Нажмите, пожалуйста, на аккаунт нажмите на партнеры вы увидите свою реферальную ссылку и передавайте своим потенциальным партнерам а сейчас мы с вами вернемся к тому что все таки в социальной сети есть дополнительно еще и партнерская программа итак нажимаем на тарифы прежде всего мы с вами еще и должны определиться какой тариф подходит именно нам итак давайте с вами посмотрим бесплатно вы можете размещать посты, собирать бонусы. Это значит нажимать на звездочки и каждые 12 часов собирать по 50 копеек. Денежки будут накапливаться и вы сможете их использовать для развития именно здесь же в социальной сети. Поднятие в активные лидеры, поднятие постов. Если мы оплачиваем с вами VIP 600 рублей, либо супер VIP. Тысяча рублей мы с вами имеем. Размещение постов, сбор бонусов, поднятие в лидеры, поднятие постов. Сервисы. Это баннерная реклама, конструктор сайтов. Автоматизация. Это то, что связано с контактом. Вечный онлайн трансляции, постинги. Итак, отличия, привилегии. Если мы зашли на VIP. У нас 100 кликов. Если мы зашли на супер, 200 кликов, 10 поднятий, 20 поднятий по 15 поднятий в активные лидеры и 30 поднятий в активные лидеры. И особое внимание уделите, если у вас одна страничка в ВК и вы развиваете один бизнес, вам достаточно оплачивать 600 рублей. У вас одна страница ВК, на ней у вас в сутки три поста ВК и одна трансляция ВК. Если вы оплачиваете Super VIP 1000, у вас три аккаунта ВК, то есть вы можете развивать уже три бизнеса, либо один бизнес развивать на трех страницах. У вас постов уже неограниченное количество. Три трансляции в сутки на каждую страничку. То есть у вас доступно уже 9 трансляций. Определились, что лично для вас актуально, то и выбирайте и оплачивайте. А оплачивая инструменты, мы все с вами еще и участвуем в партнерской программе. А обратите внимание, давайте с вами порисуем, порассуждаем. Во-первых, неважно на каком мы тарифе, даже если вы пришли сюда на бесплатной основе, вы можете заработать себе на то, что купить себе инструменты. Каким образом? Партнерская программа начисляется всем. Если вы приглашаете людей в первой линии, ваши партнеры оплачивают vip вы получаете 75 рублей. Вторая линия 50, третья 25. Если люди у вас активируются на И, вам 100 рублей первая линия, вторая 50, третья 50. Независимо на каком тарифе вы. А вот то, что касается глобальной матрицы, это одна единая матрица. И если в наши партнеры, независимо по какой ссылке кто пришел, здесь идет заполнение сверху, вниз, слева, направо в порядке живой очереди. Всеми людьми, кто будет принимать участие именно в социальной сети. Кто будет оплачивать 600 рублей – Люди на 10 линий вверх будут получать по расстановке по 25 рублей. Кто оплачивает 1000, людям сверху начисляется по 40 рублей. Но здесь нужно понимать, к примеру, в этом месяце вы инструменты оплатили у вас идут начисления от общей глобальной матрицы. Если вы принимаете решение на следующем месяце не оплачивать, у вас начисления именно здесь, в глобальной матрице, прекращают поступать. А вот до трех уровней в глубине вы также продолжаете получать. В любой момент вы начинаете принимаете решение продлить покупку инструментов, оплатить VIP либо SuperVIP, у вас опять возобновляются начисления. Поэтому использовать инструменты, конечно, выгодно, потому что в первую очередь вы должны понимать, что вы пришли в социальную сеть пользоваться инструментами. А партнерская программа – это дополнительный вам бонус, который будет вам приносить также хорошие доходы. На каждый вами купленное новое место, а, то есть оплата этих инструментов, у вас получается... Первый месяц, одно место. Второй месяц вы оплачиваете, это второе место. А это все у вас на вашем же кабинете. То есть в год у вас может быть 12 вот таких вот мест а, в общей глобальной матрице. А это живая очередь идет на развитие живой очереди. И вы получаете доход, а, можно сказать, что на каждое вами купленное место. То есть здесь доходы, по сути, они тоже ничем не ограничены. Поэтому развивайте в первую очередь свои бизнесы. В социальной сети вы можете принимать участие, неважно в каком вы проекте. Вы людей можете приглашать с любых проектов, потому что в любой бизнес нужны люди. И все вместе дополнительно зарабатывать еще и по партнерской программе в социальной сети. Если у вас еще есть вопросы, не стесняйтесь, звоните, я буду рада ответить на все ваши вопросы.